Как ощущение? Так, как будто бы бежал на полной скорости туда-брать. Тяжело туда. Посмотрим. Терпимо пока. Терпимо еще. Хорошо, что рядом живем, да, Никита? чао папа, пацаны! папа, дядя Сережа, то есть Никита. Сегодня топ-контент! Тысяча приседаний за один час! Сейчас у нас тут новую площадочку построили. Вот она. вот она! Красивая! Бедная. И мое везение сейчас рассчитывается, ну, я думаю, процентов 20. Первая, да? Это... Так, вторая закрыта. Дерень не видно. Ты очень расстроен? Да нет. Нет, народ дофига оттуда. Надо переезжать, походу. Ты что, переезжай? Чё ты на меня смотришь? Ты же лезть будешь... А ты отсюда не Да ты изнутри дверь откроешь, чё? У меня ключа нет. Ну, мля. Не повезло. Давай нам баскетбольную Все, нам пару метров. БАМ! Нежданчик, да? Ладно. На этом все. Спасибо, что смотрели видео. Ладно, сейчас пойдем посмотрим все площадки. Так, чтобы подписывались. На, а, да, да, подписывайтесь на канал. Очень годный контент, только чтобы. Ладно, сейчас пойдем посмотрим все площадки, проверим, если все закрыто, то вернемся и будем переезжать. Погнали. Идем в обход. Не, стой, я включу. Ставлю. Давай. Байк, что? Я сбокирую. Площадка, площадка. Буду на ней поприседать нормально. Что, блин, такой топ. Надо зайти просто. Ну, после. расскажи. Надо просто зайти, сказать. Типа, мы хотим подниматься на площадке. Что она там стоит просто. Давай, попробуем. Ну, просто через Попробуем. пройдем Спасибо Высшее образование получает Это все тайм. А ну просто увидим, что кофта манишь, что она как-то Да ты бомж, это моя кофта Понял Была, когда-то Пока ты её не отжал Чао, пао Так, короче. Новый план! собрание! Пацаны, где лучше заниматься? Ну на песке, пойдем на стадион На песке это все в трусах, будет в носках. У как так проходит? Сейчас трусы. У -у -у. надеюсь она не обидится тому, что мы что может не, на скалу можете может, ли... на турнике я на Так да, мы... ну чем это не турник <связывая> вон смотри, зацепился и потягиваешься да, чтобы вы понимали, это мой следующий час жизни так, еще раз, я не помню, я сказал, не сказал, а нет, все же сказал ну скажу еще раз. Тысяча приседаний один час. Если я это сделаю, можно бросить вызов Юре из Посуготскому. Надеюсь, он насить. Поясни. За базар? У нас блогеры есть такой Юра. Борода, ты такой лысый. Смотрел? Ну да, я его видел. Прямо можно ему вызов бросить. Почему именно да. ему? Можно еще кого-то. Игорь Вайденк Сио Гмотек все, пацаны. Всё, надо размяться Как надо размяться? Полностью. Хорош. Hmm, daddy. Так, друзья, путем несложных вычислений... Я путем математик, блядь. Мы сейчас высчитаем, сколько в среднем надо в минуту за ним приседать. Сейчас посмотрим. 1000. на 60. Это 17 приседаний в минуту. Если больше округлять, ну значит 20 делать в минуту, чтобы оставался запасный. Тогда 20. Если на 60, это будет 1200, значит, плюс 200, это будет где-то на, где на 56-ой минуте, если укладываться, я уже должен заканчивать. Как-то так. В принципе, уже почти размялся. А еще я, короче, кнопоч... кнопочку play не нажал, но некит уже присел 40 раз. Я, ну, долбо ⁇ к-долбо ⁇ в. ты думал, что ты не долбо ⁇ к, даже Бэтбарс лоб сильнее этого. Ну, пошло легко, да? Уже боят вообще. Фу. Да ничего, некет девятьсот сорок осталось. Не, в принципе нормально, я думаю, уложусь. Но, ну ну правильно решай. восемьдесят. На самом деле, я не знаю, я буду больше не делать. Я не стал считать тяжело на самом деле считать. еще десятку и сотка, ну проверь, прям в пыты кидаю, ну да, сотка есть, одна десятая пути выполнена, восемь, здесь, здесь. Математика. 200 есть. Как ощущение? Как будто бы бежал на полной скорости туда-враг, туда. Желать? Посмотрим. 210. 300. Но во ну, а время пока укладываешься, на самом деле чуть-чуть обгоняешь. Но сами видите, как. Ну тут даже говорить ничего не надо. Достаточно на него посмотреть. 310 а 320 400 40 процентов терпимо. терпимо еще никуда не денешься 410. 450, по-моему. 500. Лавина есть. Вообще не представляю, как все ноги сейчас, конечно. И 510 600 I Нормально даже не устал, да? Почему устал? О чем твои мысли сейчас, братан? Да интересно, когда они рак будут бить Да, тут Футбольщик ребята играют Бам Не прошло И тут этот приседает такой 700 Братан, 70% Бам, без шансов Пошел Восьмая сотня 720 Давай, я в тебя верю 800 так. <с> <с> ну чё? Э, не так вот стоишь, вот, а ты Ноги трясутся, <с> да? Не, не, вовсе, стоишь, как будто ты не ага. Ты, ты ты чего? Потом Давай. Спокойно, не напрягайся, тебе еще силы нужны. Больше Даже на мой. один сделал, 821 сейчас. Ааа, <Рыр, сверлюга>, бля. еще знаешь? Присесть и пойти с ним в пудрику играть. <смたちは> Нормально. <смたちは> вот так играть будешь, да? Посолой. Если нашогнутых невозможно у тебя ноги сразу падать Надо вот так, тебя коленки держите за тебя Да-да-да-да-да Ну давай Интервью тайм Так, 900 себя лучше, чем на... на 100 Да? А потому что ты уже близок к цели ну что, 10 минут, 100 приседаний, ну может 9 минут осталось. Да. пять четыре три два давай какая время тысячу снял ну чё как студент солдат Сначала кажется, что 18 надо. Вот. Я уже считать не могу. 18 минуту надо. В голове высчитываешь, я думаю, у меня полная. После 100, 200 ты понимаешь, что, что вообще невозможно это делать. Думаешь, это невозможно сделать. А потом морально боевые включаются. Но есть люди именно слабые, которые которые не смогли бы не то что не за счет ног их силы силы боя просто выйти и у меня в голове тоже проскакивает Он может срезать на 200 сказать 800 за час нормально Но не надо будет работать так что не забываем подписываться ставить лайк ставить комментарии оставлять комментарии ты немножко, как всегда немножко устал вот сейчас снимаем последствия. Не ловкий Ну давай спуск. Для тебя спуск. <решит> Хорошо, что рядом живем, да, Некита? <решит> Хорошо, что живем рядом. Бля, ну долбаем, долбаем. <решит> Полностью.